доброго времени суток это сергей николаевич кирко казахстан я хочу с вами поделиться одним обязательным шагом который вы должны сделать после запуска своей системы после проработки всех моментов это очень важный момент который нельзя упускать это запуск новичков все что вы или дублицирование того что вы научились того что вы сделали того к чему вы стремитесь сами вы стремитесь вы должны все это спроецировать, сдублицировать на своего новичка. Тут все очень просто. Я лично делаю что? Я рассказываю о том, почему пришел я, свою историю успеха или свое почему обязательно. Что мне здесь интересно? Я показываю свои планы, чего я хочу добиться. То есть все, что я вот делал домашние задания для себя, то, что я прорабатывал, я просто ношу с собой, я достаю и показываю. Я показываю всю систему как я к этому пришел и какой на данный момент сначала бизнеса у меня результат и человек проецирует это на себя готов ли он сделать то же самое трудно это для него или достижимо это для него готов ли он уделять такие же промежутки времени в своем там каком то, ну, то есть ресурс свой выделять временной финансовый еще какой-то ресурс, ресурс того, что он пожертвует семьей э, каким-то временем, понимаете? И он проецирует это на себя. Моя задача – показать ему не просто путь, а показать ему систему простую, которую он сможет все сделать. Есть поддержка, есть обучение. Я готов лично с тобой сотрудничать и тебе показывать. И в итоге я просто дублицирую и говорю, я сделал вот это. Когда ты будешь запускать своих новичков, я тебе показал систему, я показал, что и как я делал, что я получил. Когда ты будешь запускать своих людей, ты расскажешь просто о себе. Если у тебя не будет твоего результата, ты расскажешь обо мне. Кстати, я буду рядом и я тоже расскажу о себе и покажу этот путь. Поэтому тут все очень просто. Сдублицируйте то, что вы делаете. Научитесь сами, сдобейтесь сами и научите других учить других и достигать определенных целей. Все. Научись сам, научи другого. И научи другого учить других. Покажи. Вот эти три фактора и все, три шага. Это все, что вы должны знать о запуске новичка в бизнес. Все остальные вещи вам поможет сделать ваш наставник. Удачи! С вами был Сергей Николаевич. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, просматривайте мои публикации. Надеюсь, я вам был и буду, и остаюсь полезен. До новых встреч!